самое главное досмотри это видео до конца в конце видео будет опрос чего мы выращиваем больше возможно томата а возможно огурца а возможно 50 на 50 в конце видео будет опрос и пожалуйста поставь свой вариант ответа и увидишь процент кого все-таки на рынке будет больше всем привет вы на канале агро и сегодня как обещал ранее снимаю видео в теплице с огурцами это у нас теплица площадью 500, соток, она у нас в массиве всего лишь одна. Эта продукция будет использоваться не в коммерческих целях, а в нуждах внутри хозяйства. И пользуясь этим моментом, я здесь разместил коллекцию разных компаний. Энзазаден, Бэйон, Нунемс, Деройтер. Четыре компании представили свои гибриды, которые, возможно, будут лучшие для первого оборота выращивания. Пошли по теплице, смотрите, как я разместил, в какой схеме сколько расстояние между рядами, между растениями, какая гу гу гу густота стояния, вперед теплицу, знакомиться с огурцом. Итак, находимся в теплице с огурцом, вот эта теплица, тут у нас всего лишь 5 соток, одна теплица у нас во всем хозяйстве занята с огурцом. Схема посадки у нас стандартная, так же самое, как и томат, от этого ряда до этого, это междуряднее основное, метр сорок расстояние в спаренных рядах вот здесь между этими двумя рядами 50 сантиметров и также между растениями в ряду от этого растения до этого 36 сантиметров получается 2,8 растения на метр квадратный мы высадили эти растения на неделю назад, за это время мы уже успели подвязать, вот видно шпагат у нас подвязанный высота шпалеры 2 метра и сделали самый главный момент это ослепили ослепили первые 5 пазух вот первая вторая убрали все отсюда, третье четвертое и вот пятое все сюда убрали для того чтобы растение не тратило запас питательных веществ силы энергию на образование первых таких плодов которые сильно нагружат загрузят небольшое растение растение еще слабо и будет уже загружено плодами убрали раз два три четыре и вот пятое мы все убрали а здесь уже шестое мы оставили самое главное во время этой операции когда вот делаем удаление зачистку первых пазух убрать убрать э, э, плоды или будущие цветки не дожидаясь цветения то есть в такой вот фазе убрать убрать в такой вот фазе чтобы плод, э, плод или цветок не зацвел Тут видите вот здесь уже в шестой пазухе у нас цветет вот первая вторая третья четвертая и вот пятая а в шестой уже цветет Почему нужно убрать до цветения? На создание желтого цвета, на создание пыльцы, на образование пыльцы и определенного запаха во время цветения для того, чтобы привлечь насекомых. Растение тратит очень много питательных веществ. Запас сил, энергии. Это можно сопоставить с нагрузкой пропущенного одного плода во время сборки урожая весом в 200 грамм. Один цветок тянет нагрузку на себя как плод 200 грамм, а если у нас растение небольшое, где-то вот такой высоты, да, вот по вот, под цветок, то это для, для такого растения очень большая нагрузка, и в дальнейшем это растение не, не даст на большой урожай качественный, и возможно оно будет подвержено заболеваниям, так будет ослаблено и может погибнуть во время роста всей основной площади растений видно что некоторые гибриды уже цветут вот видно у нас слева гибрид от нунымса уже цветет а вот справа еще не цветет но тот который справа он более больше и более выше крепче. То есть разные гибриды, и будем смотреть все-таки, какой лучше, какой в конечном итоге даст не наибольшую урожайность, а наибольшую прибыль с метра квадратного. Вот видно, мы тут разделяем один гибрид, более такой широкий лист разделения, второй уже гибрид более меньше лист, но выше. Разные гибриды по-разному отличаются. Это видно, что сильно ранний, светет полным ходом. Так, еще за размещение, сколько, сколько у нас рядов в теплице? У нас в теплице 10 рядов. Крайний ряд, спаренный, спаренный, спаренный, еще один спаренный и крайний. Получается у нас два крайних ряда. Два крайних слева, по и справа. И 4 спарных. Первый, второй, третий и вот четвертый. 10 рядов, 2,8 растений на метр квадратный для первого оборота выращивания. И еще хотел добавить за ослепление первых 5 пазух листьев. Если был бы это был бы март, середина марта, то вы ослепили бы больше чем 5, ослепили бы. Ослепили бы, например, вот видите, здесь 1, 2, 3, 4, 5. А 6 уже есть у нас полды. Если была бы середина марта, то ослепили бы 7, 6 бы, и 7. Вот именно в такой вот фазе, не больше, чтобы э, цветок не зацвел. А если была бы у нас середина мая, то ослепили максимум бы 3 бы или 4. Вот 1, 2, 3, 4. Максимум. Это нужно смотреть еще по развитию растений. Если растение отстает в развитии, то 4, если нас устраивает все, то максимум 3 бы ослепили. Получается, чем лучше условия выращивания растения, тем меньше ослепляем, тем больше делаем нагрузку. А если какие-то стрессы по свету, температуре, там, влажности, то на растение необходимо помогать. И как можно больше ослеплять и в конечном итоге получить хорошую, качественную продукцию, урожайность. А сейчас самое интересное. У нас сейчас будет опрос. В правом верхнем углу экрана появится буква и украинская. И проходим по ссылке и голосуем. А, а будет такой опрос. Каких площадей у нас больше? Под огурцом, либо под томатом? Или, возможно, 50 на 50? Три варианта ответа. Первый вариант ⁇ томат. Если у нас больше половины под томатом, второй вариант ⁇ огурец. Если больше половины под огурцом... И если площади абсолютно равны, 50 на 50, это будет третий вариант. Голосуем и смотрим процент. Кого больше у нас, томатов либо окурса. Кому понравилось данное видео, ставьте палец вверх под видео. Делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на канал. Всем, всем удачи, хороших урожаев.